Всем привет, с вами Астера. Вот и подкатили нам новое обновление на MyHomeRP. Не забывайте вводить мой никнейм во время регистрации, который вы видите на экране. А при достижении третьего уровня мой промокод Астера, что даст вам 5000 долларов и МХ плюс с большим количеством преимуществ на 3 дня. Присаживайтесь поудобнее, а я вам желаю приятного просмотра. Главным изменением январского обновления стало изменение системы казино. Тут все так, как и должно быть, столы с рулеткой, где кстати я поиграл и поднял немного денег. Также остались столы с костями, на втором этаже можно найти бар с выпивкой, но все же главным в этом казино можно считать колесо фортуны. Отыграв всего 3 часа на сервере, каждый игрок получает возможность прокрутить колесо и выбить оттуда ценный приз, начиная от небольших сумм денег и заканчивая престижным авто. Я уже покрутил ее, однако мне не повезло. Я выиграл небольшую сумму денег, но и это должно быть приятно. На первый план также хотелось бы поместить добавление системы тест-драйва. Теперь почти любую машину можно опробовать перед покупкой. Главным исключением являются донатные машины. Вы не сможете на них покататься, пока на вашем аккаунте не будет того количества ДП, которое необходимо для покупки машины. Еще очень весомым событием обновления станут новые квесты, а если быть точнее, то дополнение начальных квестов, связанных с работами к основной квестовой ветке. Теперь работать мусоровозчиком и водителем автобуса станет обязательным заданием. Я, кстати, первый раз поработал на новом автобусе после летнего обновления и вообще впервые за игру на проекте поработал разводчиком мусора на свалку. И вот вы мне скажите, какое обновление на MyHome может быть без машин? Встречайте, новые безумно дорогие тачки. Ботусы Виджер и Мерседес Бенц CLK GTR. Мощный электрокар и бензиновый V12. Здесь не приходится выбирать, ведь брать надо оба. Но также на сервер был добавлен лимузин. Вы просто посмотрите на его роскошь. Из не особо значимых изменений стоит отметить то, что теперь при игре с ЕМБ у вас не будут пропадать картинки предметов инвентаря. Еще всего баланса вступило изменение цены на скейтбол, теперь их можно купить только за 75 тысяч долларов, что является довольно крупной суммой для них. Ну и долгожданный фикс ремкомплекта. Теперь он чинит 500 хп у автомобиля и продается в магазинах 24 на 7. На этом обзор обновления подходит к концу. Не забывайте вводить мой никнейм марка Ассера во время регистрации и на третьем уровне мой промокод Ассера. Подробнее вы можете узнать в описании. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.